Наверное, как любой нормальный человек, но относительно нормальный человек, я имею свойство злиться, когда ну, какой-нибудь недоразвитый блогер совершенно легко и непринужденно собирает миллионы подписчиков, миллионы просмотров, на этом неплохо зарабатывает, ведет довольно шикарную жизнь, тратит деньги совершенно бездумно, и, ну, так как я, в принципе, никогда бы не поступил. И я злюсь. Я прям по-настоящему, по-человечески злюсь. Я бываю там с дружбаном, с каким-нибудь своим, обсуждаю подобного рода моменты, подобного рода вещи, события и говорю, да что за херня? Какой-то имбицил, тут, блин, так, так, тут. Выворачиваешься наизнанку и задаешься вопросом, да что такое, да какого хрена это? Казалось бы, ведь не бред несешь, пытаешься продвигать интеллектуальный контент много лет, всячески, как говорится, борешься с системой, борешься с этими алгоритмами, пытаешься хоть, хоть как-то пробиться вверх, хоть немножечко, хоть чуть-чуть, тебя все равно прессует, тебя все равно душат. Точно так же бывает, когда какой-нибудь совершенно недалекий человек выпускает книгу, причем это, ну. На мой взгляд, опять же, на мой взгляд, этой книги это назвать сложно, потому что там идет набор каких-то странных словосочетаний, там идет повествование, даже не повествование, там идет просто... В общем, нечто примитивное. Я думаю, не стоит мне приводить примеры, можно нарваться на какого-то рода разбирательства судебные либо какие-то там другие, но... Я не трус но я боюсь, да, <смех> есть такая штука. Так вот злит, злит, очень сильно злит. Я смотрю там, на данные, на статистики, на показатели продаж моих книг, там всего остального, то есть как бы на тиражи, на прочее, на прочее. И, конечно, меня это подпишет потому что ты понимаешь, что Объективно, объективно не завышая свою значимость. ты понимаешь, что ты создаешь мало, -мало годный продукт и тебе в принципе не хватает ну, немногого тебе не хватает какой-то рекламы, какого-то продвижения, чтобы тебя заметили другие и ты таким образом приобрел популярность, а за ней следует все остальное То есть, сложно сказать, и я более того, я уверен, что в нашем мире на любую тему найдется огромное количество почитателей. Даже если ты просто будешь, извините за выражение, сидеть и попукивать в экран, да у тебя все равно найдется конкретно твой зритель. И доказательства этому ТикТок и многое другое. Люди ведут какие-то стримы, где избивают людей, занимаются всякой ересью, там я не знаю, что, что, что они только не вытворяют. И у них есть... Довольно серьезный пласт подписчиков, которые дает им заработок, дает им просмотр, дает им продвижение. И самое главное, дает им стимул для того, чтобы они творили это бесчинство и дальше. Творили эту глупость, дурь и, ну, можно сказать таким словом, пропагандировали некое непотребство. Не мне, конечно, судить потребство-непотребство, но есть довольно простые вещи под названием мораль. И она, мне кажется, без религиозного вмешательства, совершенно четко, понятна в человеческом обществе. Ну и я думаю, вы четко скажете, точно скажете мне, что хреново, а что нормально. Ну, то есть в рамках разумного и в рамках выходящего за эту грань. Так вот, о чем я, в принципе, хотел сказать. Когда меня бесит, что какой-то там блогер херню какой-то занимается, и у него... Шикарно вообще все по жизни получается, он прям сорит деньгами, у него все обалдеть. Я вот так вот эмоционально злюсь, ну где-то может быть могу выругаться, там сказать, что-нибудь такое плохое в сторону этого человека. И те, кто рядом со мной, ну, в большинстве своем это небольшой круг общения, это мои старые друзья, друзья детства. Они мне говорят такую фразу очень интересную. Они говорят: "Димон, ты тупо завидуешь, ты просто завидуешь." Да, да, это абсолютная правда. Я тупо завидую. Я завидую, что какой-то недоразвитый вдруг каким-то образом смог победить алгоритмы YouTube, Вдруг смог задействовать те вот мягкие какие-то странные, интересные, эрогенные точки в телах других людей. И тем самым побудить их смотреть свой совершенно невразумительный, совершенно... Непримечательный контент Я завидую Представляете Я по-настоящему завидую Потому что мне тоже хочется денег Я пока еще не совсем состарился И мне есть куда их потратить Я наверное в отличие от них четко понимаю Как бы я мог применить данные средства И данные ресурсы В развитии и достижении своих каких-то целей там, В реализации каких-то мечт, планов там, Многого другого знаете, что я вам хотел сказать? Не надо, не завидуйте. Учитесь ловить в себе это, вот эти вот чувства, вот эти эмоции. Учитесь признавать их. Потому что чрезвычайно важно уметь признавать свои ошибки. Знаете, это именно то, что в последующем сделает вас лучше, сделает вас сильнее. Когда человек, ну я приведу такой простой пример, стоит человек да он обгадился от него шманит ему все говорят от тебя шманит ты обгадился а тут нет нет нет нет вы что ну то есть человек отрицает отрицает очевидные вещи отрицает свой как говорится просер, если можно так выразиться и он будет продолжать вонять это факт но если человек банально говоря банально если человек признает то, что он изгодился, то он поймет, что ему делать дальше. Он пойдет, сменит штаны, подмоется, там все дела, и будет чисто, и перестанет вонять. Несмотря на то, что у других останется осадок. <laughs> осадок в душе о том, что он при них изгодился. Ну, так, знаете, метафора такая детская. В этом суть признания своих ошибок, признания своих недочетов. Вы станете лучше. Вы изменитесь. Мы боимся осуждения, извини, мы боимся стороннего мнения. Большинство людей, абсолютно большинство людей, живут исключительно по указке мнения других. То есть вот как те считают, так они себя и ведут. Отсюда плодится все, отсюда плодится лицемерие, зависть, ложь и все вот моменты в характере человека отрицательные, которые можете себе представить. Наверное, вот так они и зарождаются, вот так они плодятся, так как это плодотворная почва. И она будет такой плодотворной до тех пор, пока человек не признает свои ошибки. И важно, очень важно, если вы движетесь к какой-то цели, ну, помимо всего прочего, помимо признания ошибок, помимо определения в своем характере, в своем поведении, зависть и исключение ее в дальнейшем, да, чтобы понимать, чтобы признать, чтобы понять, я вот, допустим, не стесняюсь признать, что я дурак. Абсолютный факт. Я неоднократно снимал видео на эту тему, почему я дурак и как с этим бороться. Вот. Сбился немножко смысла. Потому что я без сценария, все время снимаю видео. Так вот, очень важно для человека, помимо предыдущих моментов, о которых я сказал, очень важно научиться подводить итоги какие-то промежуточные итоги. Это чрезвычайно важно. Знаете почему? Потому что таким образом вы как будто становитесь на ступеньку. Двумя ногами. Не одной, а двумя. Вот вы достигли чего-то, сделали, день прошел, вы назад посмотрели, о, а я сегодня сделал столько, вот. по сравнению с предыдущими, это уже больше. Значит, я вот добился того-того. То есть каждый итог... Каждое подведение итога. Для вас это будет осознание сделанной работы. Это будет своего рода, наверное, даже похвала самому себе. Только заслуженная, знаете, такая нелицемерная абсолютно. Чего сам себе-то лицемерить не будешь, хотя некоторые умудряются и это делать. Самообман довольно неплохо развит и процветает в нашем обществе. В нашем обществе. Но не в моем точно. Вот, поэтому подводите итоги. Об этом, в принципе, или хотел вам сказать в этом видео, зависть плохой инструмент, охренительно плохой, он вас погубит, потому что он не дает вам видеть, четко видеть то, что, то, что на самом деле происходит. Делать какие-то выводы, искать какие-то решения. Вас все время будет бурлить вот эта вот злость, вот эта вот алчная какая-то гадюка которая будет каждый раз вас подстегивать. В конце концов, если вы будете портить сами себе нервы, таким образом вы ничего хорошего не добьетесь. Но о спокойствии я сниму в следующий раз видео. Сейчас пока об этом говорить не буду. Не будем затягивать. В общем, избавляйтесь от зависти, если вдруг себе заметите. Признавайте ошибки. Не надо даже этого делать публично. Это... В этом в принципе нет никакой потребности. Вы себе хотя бы признаетесь. В том, чтобы извинить за выражение изгайдались, ну и менять штаны, скажем.